Вот. На зажимах, да. а там крепление на Так. так. Ну, вот. хорошо. Теперь я буду о, молоть и сразу ставить. А кто производит? Да. Китай. Китай? Да. Угу. Я несколько лет пользовался услугами продавца э, солода, для того, чтобы его измолоть. Ну, то есть это, в принципе, очень-то и недорого. Ты приезжаешь, покупаешь солод, э, тебе его тут же дробят, ты едешь и готовишь для себя самогон, диски. Но дело в том, что затирание в идеале необходимо сделать в течение суток. Это иногда не получается. Почему? Ну, еще и потому, что если я, скажем, делаю для 10-литровой бочки основу, то мне с моим баком 36-литровым приходится сделать порядка 5-6 затираний. То есть я все равно за сутки сделать этого не сумею. И солод начинает окисляться и портиться. Это не очень хорошо. Поэтому я приобрел мельничку. Она стоит очень недорого, около 7 тысяч рублей. Можно где-то подороже, где-то подешевле. Вот и буду молоть теперь сам прямо перед затиранием. Вот здесь вот очень небольшое пространство и для того, чтобы закрутить э, болтик с гайкой, э, нужна очень небольшая маленькая отвертка. Я у себя в хозяйстве такую найти не сумел, поэтому оставил здесь э, вообще без крепежа, потому что, ну, если вдруг э, болтик выпадет, то, соответственно, вальцы будут испорчены. Добелочка для солода готова, надо приступать. Еще же я вручную этот процесс производить не буду, мне это не хочется, мне это не говорят, что это очень длительный процесс, поэтому все используют дрель, и мы тоже будем использовать дрель. эту подставочку надо каким-то образом будет доводить до ума. Либо э, дрель должна быть очень легкая. Ну вот. Минуты 4-5 у меня ушло на то, чтобы вот 15-литровая ведро на лодке солодой. ну вот закончилась работа второй день закончился какой вывод а вывод однозначный иметь свою маленькую мельничку это значительно удобнее вы не зависите ни от кого вы не зависите от обстоятельств у вас всегда будет замечательный продукт. Приобретайте мельнички и все у вас будет хорошо.